В день воскресный, севая от скуки, собираясь на кухне подать, я увидел, как трахались мухи. Не дававшие ночью мне спать, я газетой смахну с нетерпением. Там сить за бессонную ночь, И вдруг понял, что в этом мгновенье соверши мне убийство не умочь Ведь поймите на свете сурова, Так немного любите пла, Чтоб неслыхано было жестоко и хамурно. Ворди тела, как пускай ты счастливые мухи, потеряв осторожность и стыд, забываются сладостные буки, освещая моему тарный быт. Ведь поймите. Рассвете сурово, так немного любить и моло, но в неслыхано было б жестоко и кому порти дела. Но я накачу сотни граммов, накачу и налью себе вновь зависимую. Друзей вечно пьяных, ну а крайней всегда за любовь. Ведь поймите, на свете суровом, Как немного любви и тепла, Чтоб неслыхано было в жестоко и комурные портить.